Э, всем привет с вами Рома и сегодня мы играем Донец и мы остановились на том как встретили француза с французскими губками ну а может и не французскими так это ты кто у нас нам надо с кем то поговорить РАХИМОМ Рахимом надо поговорить но я не знаю где он ладно пойдемте его тогда искать ладно куда так, я не знаю, чё, как мне поговорить, где мое оружие. Оружие так у меня не появилось. А, все, все, все. Теперь надо обратно идти. Только мне все мне все интересно, почему мне все время я не могу его обратно переместить в рюкзак. Я не знаю, как... Ну, оно, видите, используется-то. А давайте разберем. А, да не, ладно, вдруг еще пригодится. эй, эй. Я рядом. А, во во во Ой, а, а, а, а где я так не проходил? Или проходил? Блин, я уже все забыл уже, подзабыл. Короче, в лифт идем, мне уже страшно. Я уже наигрался в эту игру. Ну, игра мне понравилась, только мне, мне не очень управление в ней удобно, потому что Ctrl вперед. Но вот это я настроить уже никак не могу точно о я понял как бежать просто один раз на shift нажать и все и всегда бежишь да все и можно так даже не нажимая оставить если толпа зомби и все и даже не надо вперед жать но это все же да, да капельку удобно здрасте а выше выше все время я путаю ой негр привет ой Блин, почему-то из-за того, что я сейчас это контрол долго держу, у меня все время происходит залипание клавиш. Надо скоро убрать. Да, дядя. Так, гони сюда, я выкину это, пойду. Блин. Здрасте. О! Что ты тут закрываешься? Ну, как бы мы уже в игре разобрались Нет, это не важно, я хочу играть А то все видео будет в ваших семейных разборках Так, и че? Все. Мне это не интересно все. Пога... Опять с тобой говорит а, переоденьтесь в одежду паркурщика в комнате 194. А, э, а куда эта комната тогда ведет, а? Или это совсем малюсенький-малюсенький подвальчик? Ой, какой подвальчик? Малюсенькая комната, там, как кладовка. О, а кстати, давайте его обворуем. Не, не-не, мы ничего, не мы ничего. Мы не, не, не, не, мы ничего. А, блин, нельзя открыть, я бы хотела его. Такой воричка, Так, это ниже или нет? Так. Нет, да, все же это выше. Ну, побежали. Топ, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, бом, Ай, ай, бом, остановись, бом, бом, бом, хватит. Всё, всё, а где, а где? А, это в следующей комнате. Вы тут не против, я у вас э, одежду заберу, хорошо? Ой, господи, мы как э, мы как гопник в какой-то стойке. Ой. Так, чистая одежда. Э, а где мое хранилище? В труба. и труба. Он, и она пока не используется. Одежда. Переодеться чистая одежда все okay, so откуда мне знать где зал если you're я только about? тут у вас появился а короче идем туда обижали все б все, бляк, все ого, еще. А как выше еще подняться? А, вы убрали уже, молодцы. А, и стой. Так, все. Просто я так. И там зомбарь такой. Бу. О, не не не не, не. И это зал, это ваш зал. Эй, ты дебил! Чуть не убил нас. И куда? А мы как будто не знаем. Так. Кнопка прыжка пробел пом поможет перемещаться вертикально. Посмотрите на выступ и удержите кнопку прыжка пробел, чтобы уходить за него. Угу. Это при том и том и прибеги и не прибеги. вс. О, ого. <смех> да тут ничего себе как надо подниматься. Right а как мне подняться на кран? Ого. Падает, падает, а ну ты не падай давай. Так, мы пойдем. Ладно, все, не будем бежать, чтобы не упало все. Ой, там, там дядя сзади тебе накачанный. уиии. Фух, я боялся, что упаду. Ааа Ааа, -а -а! а -а -а -а, я опять упал. Я забыл на паузу нужно, чтобы я опять вперед не попал. Блин, я так смешно крикнул. <смех> я случайно туда упал. Просто у меня такой... Иногда, если нажмешь Ctrl и вперед, и если впервые убрать Ctrl, а потом вперед, то персонаж персонаж будет все время вперед ходить. Я случайно вперед ходил, я случайно сюда упал, а второй раз, когда я сюда обратно появился, я не успел убрать, и он обратно упал. Я еще так смешно закричал, ладно, стою, поговорить надо. Ладно, давайте прыгать. Так. Короче, пошли за чуваком. take advantage of the Вы издеваетесь? Туда-сюда бежать мне. Ой. Эм, а как вы мне эш, удерживаете пробел? А, вы имеете. А, я понял. надо сюда. А, меня ж э, вот так я опять впервые первое контрол опять придется. О, все. Так да куда ты бежишь, ты уже, на... ты уже, задолбал меня. Так куда, куда, куда? Туда. А! Да чувак, да задолбал реально. Ай, блин, стойте. Так давайте отсюда будем брать разгон. Ой, ой, ой. Фух! Да хватит меня паркуру мучил уже. Так, выше подняться. Ой-ой-ой, трясет аж. Аж трясет. Ой, это страшно. А как вы мне имеете в виду вверх подняться, сэр? Какой выступ еще? А, вот Вы хотя бы сказали. Ой, блин, ой. А как, а как, а можно левее? А, -а, а я застрял! Ой, это было больно. О, фух, тут хотя бы лестница, лестница есть. Я уже думал, а, как я здесь застрял. Ай, блин, опять чуть не упал бы. Выступ еще. А, вон там, точно. Же. Надо еще так схватиться, чтобы можно так. Погодите, отходим назад. И... О, фух. Теперь поднимайся на эти леса. Ай! Вы имеете в виду, я опять буду сюда идти? Блин, я упал случайно. Блин, как же это все сложно. Я почему-то вперед не могу идти. О, все. Тут столько мороки. а, -а, -а! <связываю> Я упал! О, все. Привет. <связываю> <связываю> О, все. Наконец-то опять взялись. Вот бы сейчас главное не упасть. О, фух. Так. Ой, блин, не беги-то так. Фу. Так иди. И что вы не имеете в виду туда идти по этим тукам, да? Ам. А как здесь вы мне предлагаете? Ай! Ам, а как мне заново залезть? А, эм. да блин, тут <свист> все так сложно, я даже не понимаю, куда именно ходить, надо мне, хотя об бы объясните, <свист> эй, блин, да хватит, <свист> <свист> блин, тут так все, <свист> вы в безопасной зоне, <свист> блин, тут все так все сложно делать, то что, я, я не понимаю, как там, ай, блин, я, я копслокс нажал, капслокс вместо, а, вместо, <свист> <свист> Шифта. Ну что не хватаешься. Я же нажал, схватиться, пробел. Ой, еще ж так все сложно? И почему обязательно нажимать Ctrl? Продолжаем. Просто мне тут позвонили. Ну, звонок. Просто, просто он далеко был, и я за дверью услышал звонок к себе. В телефон. Надо было предупредить, что я снимаю. Хотя б, так они только. О, понятно. Это не надо было сюда прыгать. А там что-то блестит. Там блестяшка. Ай, стой. Тут блестяшка была, я видел. Я же видел, что что-то блестело. Блин, обманули. Блин, я, я видел реально, что что-то блестело. А как так могло быть? Ладно. Блин, это... Я уже сколько тут распрыгаю? Я не помню уже. Ладно. О, надо было сюда. Ай, куда я упал? Куда ты там полез? А, блин, опять сюда бежать. Господи, как это у меня уже... Это меня уже мучает. Эй, подвиньте. Так, так. Ай, блин, стой, стой, стой, не иди. Так, идем, а теперь шеф шифтуем. Вот, все. Ай, да блин, куда ты пошел вперед? Кто тебе говорил идти вперед? Ага, -а, господи, почему ну, ты вперед? Тут, блин, так сложно с управлением, реально. Зачем Ctrl? И еще, если как-то неправильно отпустишь, он вперед все время будет сам идти. И из-за этого я там только поднялся, упал. Ой, стойте, я Ctrl не нажал. Ой, господи, какое сложное управление. Зачем Ctrl вообще нажимать? Да куда ты пошел вперед, ты замучал меня? Бесит! Так. Ладно еще раз. Все, вперед теперь не пойдешь. Так, а куда мне теперь? Туда, эй, мужик. Стойте, надо еще выше. Ай, он меня скоро убьет. А как мне хотя бы подняться наверх, скажите, пожалуйста. По выступу как пойти? Э. Э, ну что это? Что это? Это схватить можно? А, нет. <свистит> О, Держись. Так, иди. Давайте так попробуем. А тут? А тут как-то можно залезть? Нет. Жаль. Ну если сюда залезу, как? Куда это? Куда мне туда прыгать? Стойте. Ну как же залезть сюда? Блин, понятно все. Да. Держись! Ух, ага. матися! Наконец-то я понял, как здесь. Здесь очень трудно, реально. Наконец-то! Наконец-то я прошел! О господи, как это было сложно! Это были целые муки. Сегодня, я думаю, я уже не побью зомбарей. а хотелось побить сегодня. А, сюда надо спить. А как не уходить? А как, как реально? Как? А, -а, -а все понял, понял, все. Ой. Так, так, так, так. Эй, я прыгать не могу. Эй, эй, эй, что за... А, вот, все. Ой-ой-ой. Иди. Передвигайся, мужичок. Как? А же что мне было схватиться? Ай, стой, да что такое? А -а -а. Да блин, да тут непонятно же, что сказали бы, что туда мне надо было. А потом отсюда туда, как я думаю. Я, я так думаю, конечно, я точно не знаю. Сколько время? Блин, оно не показывает. Это часы не настоящие. А сейчас сколько по-настоящему? Реально. О -о -о! Ой, это да блин, куда ты? Это троллинг уже, эй. Давай. Ай, точно. О, мне уже даже подсказывать начали. Мне уже подсказывать начали. Ну, спасибо, мне не надо. Я сам. О, все. Все, наконец-то. Не надо мне подсказывать, я уже понял. Я и так знаю, я просто не могу залезть тут. Я просто никак не могу рассчитать, чтобы деревашкой не попал. Так, иди туда, иди. иди. Ну, дальше. Там, блин, там еще есть на что стать, поэтому он так дальше не ползет. У меня ползет. Все. Эй, стой, ты! Ещ упадешь, еще чего? Так, а здесь сохраниться можно? Мы уже будем. Давайте эту миссию закончим. О, фух, блин, я думал сейчас. Ай, стой. Всё, вернитесь в башню. А как вы предлагаете? А, все, блин, проход. Я думала, обратно все и каким-то образом это все паркурить нам. Такой, да Так, это -э -э, иди туда. Так, фонарик включим. Нет, он только Ctrl и T. А включать? Да, все же Ctrl и T включается он. Пойдемте обратно в башню. Так, это нет, надо в башню ниже. Да, вот ступеньки, блин. А я их на карте не заметил. Ой, блин. Ладно. И как вы мне предлагаете тогда спуститься? Ладно. Я понял ваши. <звы> вот ступеньки да блин где мне пройти А, да да да все ой ой ой ой ой не надо так ходить ты меня пугаешь да я понял уже как хотя раз нам тут поставили то я понял что нам надо сюда а нам аж туда надо Держись. Ай, стой, стой. А, вот, вот коротенький путь. Вот башня. Нам надо же туда. А как я тогда сюда попал? Реально, а как я тогда сюда попал? Ну ладно. Ай, блин. Я случайно упал? Хотя бы заново миссия не начнется. А, вернитесь в башню, но тут написано, ищите на крышах запертые сундуки. А зачем они? А, кстати, отсюда мы все начали. Да, да, да. Но мне интересно, зачем нам тогда эти запертые сундуки? Я даже не знаю, как они выглядят. Это, это не сундуки, я уже понял. Ну, надо сказать. -а -а! Куда ты идешь? Ну, я только вопрос, как они выглядят хотя бы? Картинку показать нельзя. А вот уже видно, что нельзя. Ай! Смотри, не упади. Ого, а -а -а -а -а -а -а -а. как ты перекособочился. Ой, Ой иди, иди аккуратно. А! Ладно. -а -а -а -а. Но где вы мне имеете в виду? Там было реально написано ⁇ ищите сундуки ⁇ А, давайте, я понял, что нам делать. Как нам обратно вернуться? Правда? Уэй! Да, я угадал! Вс ⁇ Я угадал, вс ⁇ Понятно! Вс ⁇ понятно! Вс ⁇ я понял! Стойте. А я не иду случаем обратно к паркуру. Ну, ладно, давайте на этом останавливаться. Ой, стой, остановись. Давайте на этом останавливаться уже. С вами был Рома. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, сегодня мы играли. Дунинг, я думаю, я правильно иду. Потому что если я обратно неправильно иду, это просто сумасшествие. Потому что я еле и так дошел. Я надеюсь, я правильно иду. Ну, оказалось, я неправильно иду. Надо, нам, надо аж туда. Там тоже здание я не вижу. Я а, не вижу, вижу, вижу. В общем, я буду как-нибудь думать, что мы будем делать. Ну, в общем, всем пока. Ой, с вами был Рома. Подписывайтесь на канал, статьте